здравствуйте сегодня мы будем рисовать мягкое кресло удобное кресло удобно в рисовании начинаем рисовать кресло здесь почти нет строгих прямых линий все можно провести от руки Простим построение ободясь без горизонта. Рисуем левую точку схода. Она уходит вот туда. Вот. И правая точка схода она уходит. Нас вот туда. За угол. А лево туда. Сначала нарисуем ближнюю к вам ножку. Нарисуем ее на глаз. Затем рисуем такой вал. Возьмите ее за и проведите еще две линии схода ниже первых, параллельных им. Вот, то есть от нее рисуем линии схода. Одну. Она туда уходит. И другую в ту сторону. И теперь рисуем от них еще одну. Немножко одну рисуем и следующую. Смотрим на кресло не прямо, а под углом, поэтому круглые по торцы нам кажутся овальными. Закруглите переднюю часть кресла и разделите ее на две части. Это будет сиденье и подушка. Здесь делаем сиденье. Рисуем линию, которая отделяет боковую сторону кресла от передней и создает эффект объема. Подписываемся.